здравствуйте дорогие друзья мои любимые подписчики я знаю вы заждались моих видео конечно же я не могла раньше записать мое видео потому что было очень занята как вы понимаете вас стало очень много моих любимых зрителей что не может не радовать я очень Счастлива, что у вас происходят наконец-то долгожданные перемены в лучшую сторону в вашей судьбе, в том числе благодаря этим видео. Ну что ж, ваша активность, как всегда, приветствуется, и от этого зависит собственно частота выхода моих видео. А сегодня я по многочисленным вашим просьбам беру тему «Кто я для нее сейчас?». То есть в данный момент времени, когда вы смотрите, мы смотрим внутренний мир вашей леди. А именно, что у нее внутри, что она к вам чувствует, а на более глубинном уровне, так как сегодня я возьму карты, которые вы очень любите, магия наслаждений. А также сегодня будет второй, второй выход карт декамерон. А, так как многие подписчики полюбили более откровенную часть моих раскладов. Ну что ж, а, погружаемся в ваше пространство. Конечно, вы же все уже знаете, как это легко сделать, вспоминая образ любимой женщины. Погружаемся в эту негу, в эту сладостную, неповторимую часть вашей тайны с ней. Ну а я концентрируюсь на раскладе. Как всегда авторский расклад на канале Таро Элена. Подводя к мирам, продолжаем погружаться в эту негу и думать только о том, что сейчас между вами. удивительно говорящий расклад сегодня ну что ж начнем я думаю вы с нетерпением ждете моего рассказа а рассказ будет сегодня очень откровенным пожалуй мы узнаем очень много тайн тайн которые вы возможно никогда бы не узнали от нее я не могу сказать, что ваша женщина очень-очень а, сильно, скажем так, раскрыта для вас, да, у нее есть секреты, и центральные карты это показывают мне, но эти секреты, они вызваны тем, как ни странно, что вы закрыты перед ней. Те молодые люди, которые меня смотрят, в данном случае возраст не имеет значения. Они не открывают свое лицо, не открывают многие своих чувств данной женщине. Возможно, здесь загадывает большинство ребят, мужчин, либо джентльменов постарше, тех, для кого это новые отношения, либо отношения пока не проявленные в реалиях, либо сейчас вы находитесь в разлуке, в паузе, потому что центральные карты, это у нас падикамерон, пятерочка жезлов, да, откровенная карта, которая показывает, что женщина немножко в таком недоумении находится, что она перед вами как бы чувствует свою открытость, откровенность, да, она здесь изображена ногая а вы как бы закрываете платьем ее лицо, как бы снимаете с нее эту одежду, при этом сами полностью одеты. А символично, эта карта вместе с сочетанием четверкой мечей. Говорит не о том, что вы принуждаете женщину более открыться вам, а сами при этом остаетесь как бы за кадром, условно за кадром. Что значит остаться за кадром? Ну, вы не показываете своих истинных намерений. Ее это обескураживает. Даже я могу сказать вибрационно, я считываю, что женщина, она находится в состоянии, ощущение того, что она ожидала большего от вас, в том числе в сексуальном плане. Она ожидала, что вы покажете себя. По-разному можно прочитать сейчас, понять, вернее, мои слова, но большинство мужчин а, как бы... Должны проникнуться такой идеей, что женщина, она раскрыта для вас, а вы пока нет. Вы боитесь, вы в страхах. Четверка мечей говорит о том, что только наедине, только мужчина сам собой наедине а раскрыт своим же чувствам по отношению к этой женщине. Вот так выпала центральная позиция моего расклада. Хотя основной запрос э, здесь вывод, да? Мы даем понять, э, что же женщина да, чувствует, кто вы для нее. Но я могу сказать, она вас видит закрытым. Кстати, на обороте колода декамерон. Я решила обратить внимание, сегодня, наоборот, именно колоды Декамерон. Здесь карта Отшельника, Старшего Аркана. Декамерон это карта еще глубже, чем в классическом Таро Уэйта. Она мне говорит о том, что да, вы действительно сейчас не вместе. Более того, вы э, находитесь в подавленном немного состоянии. И постоянно думаете, вспоминаете эту женщину, наблюдаете ее где-то, возможно, в социальных каких-то сетях. Причем вы ее постоянно сравниваете с женщинами, которые вам, ну, как бы в, ваш, в вашем окружении. Возможно, возможно, вы хотели бы этот образ найти в других женщинах, и тем не менее вы его не находите. Поэтому вам эта женщина очень дорога. Она для вас уникальна. Вибрационно я считываю, что вам даже иногда болезненно да, в сердце переживать разлуку, потому что ничто, ничто не может сравниться с… Вы как бы воспринимаете это вынужденное, вынужденное одиночество без нее, знаете, как немного как утрату, что ли, утрату времени, утрату того, что ваши чувства не находят а, а, выхода, да, именно ментально, сексуально, такого сердечного уровня, у вас нет этого выхода, вам тяжело. Вам тяжело в данный момент. Ну что ж, кто вы сейчас для этой женщины? Вы король любви, король чаш. Здесь очень откровенная сцена, любовная сцена. Она видит вас пылким, страстным. Она знает, что вы ее любите. Она знает, что вы ее страстно хотите. Она помнит, если у вас была близость об этих сладостных минутах. Либо мечтает о них, если этой близости еще не было. Она полностью принадлежит вам, в вашем мире, в котором сейчас вы находитесь вдвоем и который отображен на этом столе еще здесь выпала пятерочка мечей я очень люблю эту карту я говорила в ранее своих видео что это карта обмана нечестных поступков со стороны мужчины и также эта карта соблазнения, да, магии наслаждений. Мужчина очень хочет соблазнить, он хочет увидеть, он хочет э, какого-то наполнения, ну как бы опьяниться, да, он хочет вот этого любовного нектара испить. Я не знаю, у вас очень у многих разные Разные отношения к этому процессу, поэтому самые красивые поэтические э, термины, которые могу применить здесь, э, я стараюсь э, именно с точки зрения поэзии разговаривать с вами. Ну, конечно же, я считываю не только такие культурные слова, э, но хочу вам сказать, что эта карта пятерка мечей, она здесь очень острая. Она такая, знаете, немножко агрессивная даже. То есть вы бы хотели этой близости очень сильная. Иногда вы в бешенстве от того, что ее нет. Иногда это на вас нападает как состояние навязчивой идеи. Вы злитесь, вы ревнуете ее, хотя прекрасно понимаете, что она, возможно, ждет именно вас. И не может, кстати, до сих пор дождаться по этим картам. По вашей причине, скорее всего. Почему я так говорю? Да потому что следующая двоечка карт. Это карта влюбленный старший аркан. Да? И карта девяточка жезлов. Девятка жезлов говорит здесь о том, именно о том, что э, вы тормозите. Женщина с вами ментально. Она соединена с вами, вы соединены с ней. У вас есть какие-то... Преграды. Преграды выстроены ранее, преграды э, зависимости от других людей, ситуации, которые не касаемы ваших отношений. И поэтому ваша карта влюбленной, которая здесь очень красиво изображена художником, она пока не проигрывается. Но эта энергетика настолько сильна, что она падает в первой же этого уникального расклада. Вы влюбленные. Вы влюбленные на очень долгое время. Как до этого момента, как вы нажали на это видео, так и после. И это продолжается, вот это состояние зависимости вашей, зависона да, в разлуке, уже более 9 месяцев. У кого-то это состояние длится больше двух лет. Я чувствую здесь такие пары, чувство отчаяния даже я считываю ощущение знаете такого мыторства Мытарства в ощущениях что другая не заменит ее вот я прям вашими словами сейчас говорю я не хочу другую я хочу ее вот вот такой посыл вот такая энергия в этих в этих двух сочетаниях в этом симбиозе этих двух карт ну что ж, посмотрим кто вы для нее сейчас а кто вы для нее сейчас смотрите, ну это просто потрясающе вот вы король любви а вот королева любви загуглите пожалуйста Декамерон королева и король чаш и вы поймете какая здесь страстная сцена она очень откровенна и дальше идет аркан, старший аркан умеренность она очень давно, очень давно любит вас, как и вы ее. Понимаете, эта женщина, она создана для любви. Она создана для ласки. Здесь сцена ласки, такой обоюдной, взаимной. И эта ласка, как старший аркан умеренности. Она такая пропитанная нежностью, какой-то удивительной женственностью с ее стороны. Она вас воспринимает, как какой-то, не знаю, вот лепесток, нежный-нежный лепесток вашу кожу, ваши глаза, ваш, ваш голос. В этой карте, понимаете, умеренность очень красивая женщина по магии наслаждений переливает из одного сосуда в другой Ценную такую магическую жидкость. Это жидкость и есть ваша любовь. Она ее так бережет. И она здесь одна на карте. Символизм, да, правда? Она одна. Кто, кто вы в ее жизни? Да вы любимый человек, но она одна и уже долго. Подумайте над этим, насколько карты передали ее состояние. И можете загуглить, если вам не все видно. Следующие двуплет, которые я бы хотела показать, это иерофант, то есть это как высший закон, да, учитель, и рядом с ним выпадает троечка кубков. Иерофант говорит, вы должны сделать все, чтобы у вас состоялась эта встреча. Тройка кубков ⁇ это праздник, ваш праздник вдвоем, который до сих пор не состоялся в реалиях. Но вы встретитесь, потому что тройка кубков – это всегда встречи. И Высшие Силы, они знают, что эта встреча уже есть. Она есть. Вы встретились на небесах. Вот такой красивый здесь первый ряд. Я хочу прорезюмировать отдельно первый ряд этого расклада, потому что он просто безупречен. Итак, кто вы для нее сейчас? Вы король любви. На самом чувственном уровне. Ваша пара, вы влюбленные. Влюбленные навсегда. Вы закрыты для этой женщины по пятерке жезлов. Вы закрыты. Она абсолютно откровенна с вами. По карте умеренность, эта женщина для вас королева чаш. И по эрофанту между вами скоро будет встреча. Тройка кухни но эта встреча в целиком и полностью зависит от вашего желания и от вашей активности. Вы должны действовать, а не сидеть и ждать, как многие мои подписчики не могут понять простой вещи. для того чтобы женщина была с вами, вы должны для этого что-то сделать, если даже у вас есть соперники, я сейчас обращаюсь к тем молодым людям, которые не уверены в своих силах. Для них это первые отношения, либо эти отношения так сложны для них, либо есть какие-то видимые или невидимые причины, по которым вы рабеете. Поймите, для Вселенной ваша робость – это сигнал о том, что вам эти отношения не важны если они высшую силу видят это то эти отношения у вас просто забирают подумайте над тем насколько важно знать чего ты хочешь и действовать это касаемо любых, э, э, любых планов любых решений в вашей жизни если вы вкладываетесь в какое-то дело рано или поздно вы получите результат либо будете наслаждаться процессом уже сейчас здесь и сейчас ведь, понимаете, ничего не приходит человеку с неба, а как бы вернее, оно приходит по факту, да, но дальше все зависит от вас. Если вы невнимательны, если вы не цените что бы то ни было, будь то ваш бизнес, будь то ваше здоровье, будь то вашу семью либо какие-то другие вещи, например, творчество, проекты какие-то, либо вашу любимую, либо да все что угодно. У вас возникают какие-то трения сначала, потом выстраиваются стены непонимания. Правда? Ведь это так? То же самое и в отношениях. Вообще отношения самая сложная часть нашей жизни, как бы то ни странно не звучало, да потому что Отношения это всегда двое. Либо если это компания, то это трое человек и так далее. Я хочу вам сказать, что между вами здесь, вот здесь, удивительный симбиоз чувственного плана, чувственно-сексуального плана, но при этом нет понимания на уровне ментала. То есть ментально вы не разговариваете. Вот любите друг друга, но. Между вами очень мало общения, это показывает первый ряд. Ну что ж, давайте посмотрим, э, здесь я заложила э, в карте вывода совета для вас, что вам нужно, да, как вам нужно посмотреть, может быть, на это со стороны, либо сверху, э, погрузиться сюда, да, в эту глубину, ее понимание вас, чтобы быть с ней на одной волне, как можно быстрее встретиться в центре вашей Вселенной. Ваша Вселенная, она находится здесь, понимаете? Вернее, она находится у вас, но в данный момент, когда вы сейчас смотрите, она находится здесь, в этих картах. Здесь я имею э, такие для вас, опять-таки, безоценочные связочку карт, с моей стороны я вам только рассказываю, показываю. Выводы вы делаете сами. Смотрите, двоечка пентаклей. Вы стоите на выборе, к сожалению. Это вся ситуация, закрытости вот этой ситуации над вами, да? открытости ее и закрытости вас, она происходит почему? Причинно-следственный уровень, да? Потому что вы на выборе. Вы не сделали какой-то выбор. Но карты дают вам порог показать, что будет, когда этот выбор будет сделан. Здесь а, карта сила – это бешено страстная карта в а, дикамирон. А, здесь настолько сильная сцена соединения вашего и опять таки вы одеты, а женщина она настолько смела, она настолько сексуальна, что для нее это порыв нежный, страстный. Вы для нее мужчина, которого она хочет. Вот прямо сейчас. Вот настолько эта карта показывает, что если все эти тормоза и стопоры убрать в виде двойки пентаклей и четверки мечей, да, и пятерочки мечей, которая выпало вначале, возле вас, короля кубков, вот поэтому это стопор ваш то у вас будет очень сильное, сильное, страстное проявление этих чувств, которых вы очень сильно хотите, ведь это ваша карта. Справа и слева есть еще по две карты. Хочу вам показать. Это удивительный симбиоз. Здесь карта императрицы, камерон. Это женщина, которая знает, чего она хочет, и она выбирает мужчину. И, судя по тому, что вы смотрите этот расклад, она выбрала вас. И также «Девятка Пентаклей». «Девятка Пентаклей» в «Магии наслаждений» — это такой удивительно романтический сюжет, когда мужчина, зная, что он будет в разлуке с любимой, в порыве страсти, здесь они вместе изображены. Он э, срезает локон ее очень красивых рыжих волос, на память, себе на долгую память, зная, что их что-то разлучить, Понимаете, вот вы настолько цените эту женщину, что вы очень бережно храните все, что касаемо ее. Вот об этом эти карты. Ну что ж, я рада, что вы такой удивительный человек, который прячет себя и в то же время а я вижу истинное отношение ваше к императрице, к главной женщине в вашей жизни. А также я вижу, что в прошлом вы потеряли эту женщину по карте Луна. Декамерон Луна – это женщина, которая от вас ушла, но ушла любя. Она была вынуждена это сделать, потому что вы ее поставили в какую-то странную ситуацию. Ну, скажем так, это карта прошлого – я думаю, у каждого свои были причины. Но, несмотря на то, что она ушла, вы всегда страстно хотели э, приехать, да, приехать, увидеться, дотронуться до нее. Последующая карте магии наслаждений, шестерочка жезлов. Вы очень хотели увидеться, вы очень хотели поскорее дотронуться до нее. Приехать на своем вороном коне. Помните, как в картах Элен Дуглас? Торок. С лавровым витком. Вот об этом карта. Вы ее потеряли, но знали, что судьба вас сведет. И не просто сведет, вы сами ее найдете. Вот об этом эти две карты. Собственно, сегодня более чем красноречиво вам дали показать истинный внутренний мир вашей императрицы. И то, что выпала карта король чаш, королева чаш и императрица, <с doit> по сути, это карты самого главного, самого ценного, что может выпасть в картах Таро. Ну что ж, карта «Сила» замыкает это шествие. Я не знаю, будет ли у вас сильнее что-то этого чувства у жизни вообще, но я знаю точно, где бы вы ни были по этим четырем картам, сколько бы вас ни испытания не закаляли, да? сколько бы вы не виделись, не слышались, не ласкались, да, сколько времени. Вы навсегда связаны, вы навсегда хотите друг друга, вы навсегда родственные души, любимые тела друг для друга. Вы, вы не просто кайфуете рядом. Между вами огромный пласт а, структурного любовного такого энергетического поля который виден невооруженным взглядом для всех остальных людей которые рядом наблюдают за вами и когда вы встретитесь я знаю что вы встретитесь я знаю что вы будете вместе но это ваш ваш решающий шаг ну что ж приятно очень приятно было мне с вами увидеть эту красоту. Красота, как Таро, она непередаваема словами. Она вибрирует, понимаете, она оставляет ощущения сладостные от того, что здесь видна судьба двух людей. Не просто людей двух, а любящих людей. А любовь – это самое ценное, самое главное в жизни. И для тех дорогих зрителей, которые это понимают, которые ценят и, самое главное, готовы готовы бороться за свои отношения. И эта судьба будет полностью в их сердцах и в их реалиях проигрываться. Полностью, понимаете? Даже если вам сейчас 60, это ваша любовь, ваши отношения. Если вам сейчас 19-20 лет, вы встретите такую женщину, если вдруг вы смотрите на новые отношения, которых пока нет. Я знаю, что вы встретите ее. Вот вы встретились. Вот. Нет ничего прекрасней этой встречи. Я знаю, что вы мне напишите очень много того, что произойдет с вами вскоре. И знаю, что вы очень хотите, чтобы эти видео выходили как можно чаще. И я стараюсь, очень стараюсь а, записывать их. У меня не всегда есть в том числе и финансовая возможность это сделать, но когда я здесь с вами, я, знаете, по-настоящему с вами. Поэтому мой канал не коммерческий. Может быть, поэтому я делаю это. Даже не знаю почему. Наверное, потому что я такой человек. И я вас очень люблю. По-настоящему чувствую всех, кто меня смотрит и будет смотреть. Даже через очень много лет. Я вам всем желаю счастливого погружение в эти сладостные чувства, в эти уникальные эмоции, проживите с ними как можно дольше, постарайтесь сохранить эту любовь. Это было настоящее чувство, я имею в виду разложенное в картах Таро, Дикамирон и магии наслаждений. Жду от вас ответной реакции, подписок и вашей активности. Очень вас люблю. Всего доброго. С вами была Елена. Пока.